Здравствуйте! Сегодня давайте поговорим, какой необходимый уход за малиной проделать осенью. Одной из важных процедур по уходу за малиной является обрезка малины осенью и ею нельзя пренебрегать. Благодаря удалению всего лишнего мы сможем правильно формировать кусты малины, а также задать необходимое количество побегов для дальнейшего плодоношения ее. Уход за малиной осенью позволяет удалить Предшательного обследования всех вредителей, которые отложили свои личинки на перезимовку в стебли или на листьях малины. Количество побегов регулируем сами, но не более 5-9 штук на куст, в зависимости от возраста и сорта малины. Если их оставить больше, то размер ягод будет мелким и кислыми. Тонкие побеги малины и мешающие проходу вырезаем. Большое значение имеет также правильная обрезка побегов малины. Должный уход за малиной осенью предполагает проведение данного приема по обрезке малины для получения хорошего урожая на следующий год. Уход за малиной после урожая – это подготовка закладки нового урожая в будущем году. Как обрезать малину осенью зависит от ее сорта, а когда обрезать малину – от региона, где она растет. Но всегда делаем обрезку малины глубокой осенью и до наступления постоянных морозов. Сорта обычной малины срезаем все побеги двухлетнего возраста под корень, не оставляя пеньков. А с ремонтантными сортами малины поступаем иначе. Эта малина плодоносит как на однолетних, так и на двухлетних побегах. Тут каждый решается как ему поступить. Как обрезать малину осенью будем, то внимательно смотрим на стебли ее. Места, где есть утолщение, вырезаем и сжигаем, потому что там находятся личинки малиновой стеблевой галицы. Кроме обрезки малины осенью необходимо еще подумать о подготовке ее к укрытию. Все лишнее убираем, а сухостой можно порезать на мульчу. Мульча своими руками нарезанная в летний период времени защитит от засухи, а зимой от вымерзания. Подготовка малины к зиме начинается с началом холодов. Многие советуют независимо от морозостойкости малины укрывать ее. Я свою малину не укрываю, а только делаю обрезку или укорачивание, обрезая побеги малины на высоту до 90 см. Весной с пазух почек пойдут новые молодые побеги, которые будут плодоносить. Как видим, уход за малиной после урожая необходим, чтобы выявить заболевания, личинки грызущих насекомых и своевременно принять необходимые меры по защите ее. Надеюсь, что после просмотра этого видео для начинающих многое станет понятным и не допустит тех ошибок, которые зачастую допускают при неправильном уходе за малиной. С вами был канал Делаем Сами. Кто желает получать известие о добавленных мною новых, полезных и интересных видео, то подписываемся на мой канал. Не забудем нажать справа вверху на колокольчик для получения известий о добавлении мною новых видео. Всем желаю богатых урожаев, крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего в жизни. До свидания.